Привет, психушка Немиркина. Важность и умение сопереживать другим нас всех учат в раннем возрасте. Но когда мы становимся старше, такие ценности, как драйв, амбиции и конкурентоспособность могут прийти на смену сопереживанию в современном обществе, ориентированном на успех. И в результате эмпаты часто упускают из виду, неправильно понимают и недооценивают. Несмотря на их невероятный дар понимать и общаться с людьми на гораздо более богатом и глубоком уровне. Их определяют как высокочувствительных людей с острой способностью чувствовать мысли и чувства окружающих. Эмпаты сострадательны, проницательные, заботливые и добрые люди. Хотите узнать больше о том, какие определенные черты и характеристики делают человека эмпатом? Вот 10 признаков того, что вы действительно эмпат. Первое – у вас высокая интуиция. Одна из самых заметных черта эмпатов – это их невероятное чувство интуиции, редкий и уникальный дар. Эмпаты легко чувствуют, что чувствуют другие, и прочитают даже самые тонкие подсказки в их словах, действиях и выражении лица. И все это даже не напрягаясь так, если у вас хорошая интуиция в отношении людей и сильные интуитивные реакции на вещи, которые часто оказываются правдой, то это скорее всего, потому что вы полноценный эмпат с хорошей интуицией. Второе, вы очень не любите конфликты. Есть несколько вещей, чего эмпат боится больше, чем межличностный конфликт. Если это происходит между ними и кем-то другим, они, скорее всего, будут-будут избегать его решения как можно дольше, делая-делая вид, что все в порядке. Но если они оказываются в центре чужого конфликта, это в 10 раз хуже. Потому что, как эмпаты, они просто не могут не сочувствовать обеим сторонам. Номер три. Вы для всех терапевт или тренер по жизни. Часто ли друзья и родственники обращаются к вам за советом или рассказывают вам о своих проблемах? Начинаете ли вы иногда чувствовать, что вы больше похожи на консультанта или тренера по жизни, чем другие для большинства людей? Если да, то скорее всего потому, что, будучи эмпатом, людей привлекает ваша чувствительность к состраданию. Эмпаты также известны тем. Тем, что они хорошие слушатели, понимающие друзья и просто приятно их присутствие рядом. Номер четыре. Вам нужно время для перезарядки. Еще один признак того, что, что вы действительно эмпат. Вам иногда нужно время, чтобы перезарядиться и просто отстраниться ото всех. Даже если вы экстраверт, бывают моменты, когда вы чувствуете себя задушенным чужими мыслями и чувствами, что это мешает вашим собственным, и вы не можете думать самостоятельно. Вы чувствуете себя истощенным, просто находясь рядом с ними, что подводит нас к следующему пункту. Номер пять. Вы склонны к самоизоляции. Быть одному и проводить время с самим собой помогает эмпатам восстановиться после стресса от постоянной бомбардировки эмоциями других людей. Но для тех, кто не понимает, это можно легко принять за склонность к социальному отстранению и самоизоляции. Поэтому ваши друзья и семья иногда называют вас взбалмошным и ненадежным именно по этой причине. Это распространенная проблема эмпатов. Номер 6. Вы не любите многолюдные места. Неудивительно, что даже самые экстравертированные и общительные эмпаты будут испытывать неприязнь к многолюдным местам, потому что они поглощают положительную и отрицательную энергию от людей, просто находясь рядом с ними. Поэтому, находясь в шумном баре или на бурной вечеринке, где много людей показывают много разных эмоций, это почти невыносимый опыт сенсорной перегрузки для эмпатов. Номер 7. Вы перегружены близостью. Нет, вы не боитесь обязательств. И нет, у вас нет страха перед эмоциональной близостью. Просто когда вы эмпат, кажется, что все постоянно уязвимы рядом с вами, даже если они этого не осознают. И это может быть истощающим, если проводить много времени рядом с ними, независимо от того, как много они для вас значат. Вы часто слышите жалобы от близких людей, которые говорят вам «мы мало разговариваем» или что вы не проводите столько времени вместе, как им хотелось бы. Номер восемь. У вас трудности с установлением границ. Эмпатам трудно понять, когда перестать отдавать себя другим в эмоциональном плане. И они склонны отдавать приоритет на эмоциональное благополучие других. Но установление границ помогает эмпатам минимизировать бремя, чувствовать чужие эмоции всех остальных, давая им время и пространство, необходимые им для перезарядки. Единственная проблема заключается в том, что они боятся поднимать эту тему, потому что это может привести к конфликту. Номер девять. Вы чувствуете, что не не вписываетесь в коллектив. Поскольку настоящие эмпаты встречаются редко, им легко почувствовать, что они не вписываются, никуда не вписываются большую часть времени. Им трудно найти общий язык с большинством людей. И несмотря на то, что они могут знать и понимать, что они постоянно чувствуют, их часто неправильно понимают окружающие. И номер десять – вам трудно не заботиться. И последнее, но, конечно, не менее важное – трудно не беспокоиться о чем-то это, пожалуй, самый очевидный признак того, что человек действительно является эмпатом. В конце концов, высокая чувствительность на эмоции других людей имеет свои взлеты и падения. И это легко попадает в обе категории – идеалистическую и альтруистическую. Эмпаты борются со своей природой кровоточащего сердца, и им часто говорят, что они слишком заботливы для собственного блага. Они чувствуют себя обязанными помочь любому, кому больно. И когда они не могут этого сделать, это это разъедает их душу. Они не похожи на большинство людей, которые могут просто рационализировать свой путь от чувства вины и бездействия. Итак, относитесь ли вы кому-нибудь из тех, что мы здесь упомянули? Задумывались ли вы когда-нибудь, являетесь ли вы эмпатом? И сделало ли это видео что-нибудь, чтобы подтвердить или или опровергнуть эти подозрения? Независимо от того, являетесь ли вы эмпатом или знаете кого-то, кто им является, суть в том, что эмпатия – это прекрасный и драгоценный дар, который не так часто ценится не так высоко, как он того заслуживает. В конце концов, у каждого есть своя роль в этом мире, и эмпаты помогают сделать его лучше своим особым способом. Нашли ли вы это видео ценным? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями, которые тоже могут найти пользу в этом видео. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажмите на уведомления для получения новых материалов. Все использованные ссылки добавлены в поле описания ниже. Большое суперспасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.